Я а ад, я одуш одушевый. Я сапчик. Галочку. Смейся да, меня жду. Смейся <Садай, жмите. смех> этому Задолбал Садай. уже, давай жми. Чувствую, что я всем управляю. Кикайте его. <смех> а тут это нельзя сделать. <смех> <смех> я могу перезайти тебя. Не <смех> <смех> <смех> <смех> сурово. Ну ты мудрый чувак, мудрый прям Он Может нажать на кнопку подсоединить. Не знаю, Ша Шаолинь, там не знаю, в Искагорье китайское. Но ты там точно будешь востребованным специалистом. Да. да. да. Всё, жми да. тоже на этой стороне кнопка. Да. На этой странной кнопкой. Да. Это да. кнопка? Да, на Дай специалист. Жми на этой кнопка. Он нажал мне на ту кнопка. Чувак, слушай, если хочешь меняться, я тебя точно будет цырброд. ха со своими бутербродами, нету! ха Нет, бутерброда вкусные, ты не гони на Нажми этот сраный кнопка! Расработать. Вот, так скажи, что же, боишься, да? Тебя? Да. Меня еще и боятся. Точно, точно, точно. Я у меня просто управляю. еды нет, у меня ничего. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Дау. Дау. Дау. Дау. О, молчал. я сказал. А? А? Да я уже. Что, не тебе? Прекрасно. Дело значит из меня было отключение. Маньяк нижняя. Да, но я не нажал. блин. Это было адресовано не тебе. А, кому? Ну, не тебе. О, а кому? Все же нажали кнопки. Кроме маньяка. Вот именно. Ты слышишь, как да, развиваешься. Маньяк не видит то, что мы пишем. Да. Что да. Насрать. Ну, в убить своих друзей потому это видно. Потому что ему насрать на это. В а, убить а? своих друзей это видно. Это, он, мы мысленно ему питали. Он такой, нажать а, на эту Нажать на эту сраную кнопку. Да? он такой нажимает, покинуть игру.